О! Бля, бля, бля, Спит! Ты такой наш счастливый, ВИЧ, инфицированный из, бля, Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Влехало. Ну-ка, нахуй, пойди, бля. Просто тупо лицо порвал. Недфо спид. Надели меня неимоверной мощью, Халка! Да вы что не знаешь, что Халк заболел спидом и получил такой силу, блядь? о Нет! Иди нахуй! Ты слышишь, короче, такой фижницов! Какой я еблан? Куда я по-ой, вс, заебись! О, вс, заебись! Не-не-не, слушай, это просто картина, типа Саня, борница пришл анализ, сдавай. Давай, давай в его. Плекалыч. Ай, ебать, плюхалыч, давай! Потап. Брат, я верю в тебя. Брат, брат, блядь. О, блять, пизда. Всё. Скажи, пизда, рулю. Да пизда, на. Ненавижу морепродукты, хуйня. Я, я я как-то рыбу съел, блядь, меня воротило два дня, нахуй. Толчок просто, блядь. Ты посмотри, блядь, лётчик-космонавт, ебучий. Ебаный аутист. Граб Гагарина крутится с низ скоростью скорости уже. ЧО БЛЯДЬ?